Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. В этом видео, дорогие друзья, мы с вами рассмотрим интересные эффекты, которые стали доступны в галерее смартфонов Samsung. Естественно, не старых, а те, которые имеют вот такие вот параметры. Версия единой оболочки 4.1, версия Android 12. Все. Если вдруг по каким-то причинам у вас этих эффектов не будет, значит вам нужно просто обновить вашу галерею и обновить фоторедактор. Ну а мы с вами поехали. Открываем галерею и переходим. Смотрим фотографии. Ну, допустим, давайте вот эту вот фотографию я открываю. Три точки внизу, нажали И, и добавить эффект портрета. Смотрите на фон данной фотографии. И теперь у нас фон стал размытым. Все, теперь мы можем применить. И готовый эффект фотографии. Другими словами, мы на любую фотографию можем добавить и эффект портрета. Опять-таки, смотрите: хоп, фон размытый эффект портрета на лицо. Это первая фишечка. Теперь поехали ко второй. Открываем опять нашу с вами галерею. Здесь еще смотрим. Вот фотографии. Теперь нажимаем вот на этот карандашик внизу. Это фоторедактор. Три точки внизу и видим у нас есть лапс. Что же за лапс такой появился? Во-первых, это, смотрите, дополнение инструмента. Удаление объектов, средство удаления теней и дальше средство удаления отражений. Вот такие вот штучки здесь есть. И, ну, и давайте мы с вами сейчас посмотрим, как он удаляет, допустим, объекты. Так, открыли, теперь удаление объектов нажимаем, и он говорит «Выделить объект». Ну, давайте вот этот объект мы с вами выделим, и посмотрим, как это получится на ярко-цветной фотографии. Вот видите, не удалилось только то, что я не отметил. Еще раз давайте мы с вами попробуем выбрать объект. Я выбираю объект целиком, вот так вот, и теперь нажимаю «Удалить». Ну практически идеально, с небольшой вот здесь размытостью, но тем не менее это очень хорошая такая тема, которая появилась. Если допустим на одноцветных тонах, вот таких как этот стол, то объекту удаляет вообще идеально, сами попробуйте и убедитесь в этом. Так что мы переходим к еще одной фишечке, которая доступна. Здесь. Это связано с альбомами. Раньше можно было поделиться, допустим, только одной фотографией. Вы Выделили фотографию и поделиться, и поехало. Вот здесь все, что вы можете поделиться. Сейчас же доступна другая тема, намного лучше. Это выделяете полностью альбом и нажимаете «Поделиться» и обмен с окружением или быстрая отправочка эти вообще вещи работают исключительно быстро поэтому сейчас можно целыми альбомами передавать без всяких проблем вот такие вот штучки если вам неизвестно что такое окружение обмен с окружением или быстрая отправка у меня есть на канале об этом видосики ну а вам дорогие друзья